всем привет вы на канале флористика в деталях и сегодня я буду собирать букет на каркасе из хвоща в данном букете я буду использовать розы гвоздики скобиозу лизиантус эвкалипт двух видов снежный ягодник седум и амарантус в данном букете я использую смешанную технику монтажную когда я использую растения монтирую на проволоку и растения на естественных стеблях в монтажной технике я использую такие растения как амарантус ванда и эвкалипт так как каркас сделан из проволоки то ручка достаточно тонкая и наша задача ее усилить и сделать ее широкой чтобы было комфортно собирать букет для этого я, разобрав свою прошлую работу, буду использовать камыш. Можно использовать любые стебли да, от растений, которые у вас остаются, либо же ветки. Но так, чтобы утолщить данную ручку. Нарезаем, нарезаем приблизительно одинаковой длины. Нашу фальш-ножку. Вот у меня получилась фальш-ножка. И сейчас я как бы в нее середину вставляю наш каркас. Вот. Теперь мне необходима вязальная проволока для того, чтобы ее стянуть и зафиксировать. Дальше я ее обклею тейп-лентой. Сейчас я сделаю проверку своей ручки, насколько она хорошо села к каркасу. Вот. Видно, что ручка зафиксирована достаточно хорошо. Приступим сейчас к интеграции растительного материала. Вот в итоге у меня получилась вот такая вот а, поздней осень работа. А, здесь у меня использованы в виде акцента а, две ванды. Достаточно значимые цветы в данной работе. А, дальше я отработал а, такую темно-бордовую гамму и интегрировал туда белые элементы в виде роз. Поддержал белые элементы гвоздиками, а, лизиантусом, а, морозником. Но характер данной работы все равно передает то, что мы имеем в данный момент за окном. Мы ждем снега, но пока у нас достаточно мокро и серо. Вот, поэтому используйте данный каркас, вы можете достаточно хорошо в коммерческой работе, если уменьшить его а, размер. Но Сама техника использования данного каркаса и букет, я бы все-таки отнесся к интерьерной работе, которую мы будем использовать у себя дома. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик для того, чтобы быть в курсе новых выпусков. Следующий выпуск я посвящу интерьерной работе на оазисе с использованием хвоща. Пока-пока!